Ученикова Татьяна, город Вологда. Изи-бизи для меня это целая история, это целая жизнь. Сейчас мы на Кипре, в Ларнаке отмечаем официальное открытие нашей платформы, нашей компании. Хотелось бы пожелать именно тем людям, которые не смогли сюда попасть, и людям, которые еще не увидели здесь возможность, и донести именно ценность. Это новая жизнь, это будущее. Я очень рада, очень благодарна вселенной и жизни в целом за то, что... Именно у меня в 23 года появилась такая возможность общаться, быть сильными, умными, целенаправленными, устремленными людьми рядом, ну, получать знания, ценности и просто наслаждаться жизнью, жить качественной жизнью. Поэтому всем хотелось бы пожелать разобраться, позволить себе стать частью нашего сообщества и частью чего-то грандиозного и будущего. С днем рождения! Изи-бизи!